Первое свидание с девушкой. Что делать на первом свидании? Женская психология. Советы для мужчин. Привет всем, меня зовут Елена и добро пожаловать на канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодня я буду говорить о первом свидании, что делать на первом свидании, что говорить, как себя вести, что одевать. Советы для мужчин. Женская психология. Давайте начнем. Первый из 10 советов – это определить время, место и дату. Многие мужчины, предлагая девушке встретиться, говорят так, «Слушай, давай встретимся в пятницу вечером». Девушка говорит «Давай». И потом она ждет, она не знает, куда они пойдут, во сколько, она не знает, как ей одеваться, стоит ей делать какую-то пышную прическу, большой макияж или что-то более простое. Она находится в напряжении, поэтому, дорогие мужчины, снимите это напряжение с девушки. Она, возможно, стесняется уточнить эти вопросы, это же первое свидание, она еще вас не знает, возможно, вы ей очень сильно нравитесь, и она не хочет как бы сделать что-то не так или что-то неправильно, поэтому будьте добры, когда вы приглашаете девушку, скажите, как насчет того, чтобы встретиться в пятницу вечером, часов в 6, давай сходим с тобой на суши, вот в ресторанчик в твоем районе, она будет знать, что все, в 6 часов в пятницу она идет на суши, она будет уже готовиться и думать, что ей одеть в суши бар, в суши ресторан, или если вы хотите ее пригласить на кофе днем, то скажите, слушай, а что ты делаешь в пятницу днем, примерно в час дня, давай сходим попьем вместе кофе. Тогда она будет знать, что ей не нужно делать там супер пышную прическу, супер макияж, она идет на кофе. Первое правило, определите четко, куда вы идете, время, место и день, когда, куда и во сколько. И, пожалуйста, не опаздывайте. Это э, такой момент, который я даже не стала выделять отдельным советом, но на всякий случай не опаздывайте. Совет номер два. Подтвердите ваше свидание хотя бы за один день. Если вы встречаетесь в пятницу и вы договорились о свидании в понедельник, то не ждите до пятницы, напишите девушке в среду, в четверг, но хотя бы за один день подтвердите. Потому что если вы ей не сказали, куда вы идете, вы не сказали время, а просто сказали, давай встретимся в пятницу, то всю неделю она не знает вообще, забыли вы про нее, не забыли, в эту пятницу, в следующую пятницу. И девушка начинает вас воспринимать несерьезно. Она либо будет думать, что она что-то не так поняла, и возможно вы в ней не заинтересованы. Или если это уверенная, красивая, классная девушка, она подумает, что вы несерьезный мужчина. Вы пригласили, как бы слово сказал, а дальше ничего не происходит. Поэтому обязательно подтвердите ваше свидание, хотя бы за один день до встречи. Комплименты, когда вы приходите на первое свидание, обязательно сделайте комплименты своей спутнице. Обязательно скажите комплименты девушке, которая пришла к вам навстречу. Комплимент это как зеленый сигнал для девушки, если вы ее хвалите, если вы восхищаетесь, она понимает, что она вам нравится. Когда она вам нравится, она может расслабиться, она уже начнет улыбаться и она начнет себя вести более естественно. И тогда вы сможете узнать намного больше о ней и увидеть, какая она на самом деле. Если вы не знаете, как говорить комплименты, 4 лучших комплимента для девушки, я оставлю ссылку на другое видео внизу в описании этого. Посмотрите, запомните, повторите несколько раз перед зеркалом на всякий случай, чтобы это звучало натурально и естественно. Двигаемся дальше. Правило номер 5. Не будьте жаденны, не жадничайте. Если вы пригласили девушку на коктейль, Предложите ей какой-нибудь эпитайзер. Если вы пригласили ее на динер, предложите обязательно взять десерт. Если вы пригласили ее на кофе, то даже в кофейне можно найти что-то вкусненькое, что-то необычное, что-то может быть маленькое, но приятное. Шоколадку, конфетку, булочку. Она может быть скажет нет. Вполне возможно, что она откажется. Но то, что вы предложили то, что вы не пожадничали, это огромный вам плюс. Большой знак молодец. Классный мужчина, классный парень, и она будет очень счастлива и довольна. Сделайте ей приятно. Произведите на нее впечатление каким-то маленьким жестом. Предложите чуть больше, чем то, что она ожидает. Забудьте про свой телефон. Отложите его. Он не должен быть на столе, перед вами, сбоку, слева, справа. Вообще лучше его выключить или поставить а, в самолетный режим. Он не должен вибрировать, вы не должны отвлекаться. И даже если вы хотите показать ей какие-то фотографии, сделайте это на второе свидание. Не а, фокусируйтесь на своем телефоне. Она пришла к вам, она пришла на свидание с вами, а не с вашим телефоном. Если это первое свидание, она хочет поговорить с вами. Ей интересно пообщаться, а не посмотреть все фотографии с вашего прошлого путешествия. Вы успеете это сделать. У вас еще будет много разных свиданий. На первом свидании уберите свой телефон. Совет номер семь. Не говорите только о себе. Вообще очень классно, если мужчина спрашивает. Спрашивайте вопросы у девушки и слушайте, что она говорит. Спросите ее, какой у нее любимый фильм. Что она делала на прошлый Новый год. Куда она хочет поехать. Где она была. Что она любит делать в свободное время. А, чем она занимается, какое у нее хобби, и слушайте. Если вы будете слушать, то, во-первых, вы узнаете о ней больше, а во-вторых, у вас появятся темы, чтобы обсуждать их потом после свидания, по телефону, по текстовым сообщениям. А вы будете примерно понимать, о чем говорить на втором свидании, куда пойти. И вообще вы просто проведете очень классное время, когда вы будете общаться. А когда это будет диалог, а не монолог. Правило номер восемь а не просите ее заплатить половину не просить ее заплатить частично не просить ее оставлять чаевые. А вообще, вы пригласили, вы мужчина, мужчина платит. Кто пригласил, тот и платит. Если вы не готовы тратить на нее какие-то большословные деньги или большие деньги, позовите ее в более простое место. Если вы еще не уверены, нравится она вам или нет, ну, пригласите ее на чашечку кофе. Не зовите ее в суши, не зовите ее в дорогой ресторан. Что-нибудь простое, я не знаю, предложите ей погулять, по парку поесть мороженого, в конце концов. Но ни в коем случае не просите ее заплатить за счет в ресторане. Это, это некрасиво. Будьте джентльменом. Правило номер девять. Пригласите ее на второе свидание. Не отходя от кассы. Когда у вас первое свидание подходит где-то к середине или к концу, и вы понимаете, что вы хотите ее увидеть снова, вам она нравится, вы получили массу удовольствия, или вам хочется узнать чуть больше про нее, чтобы понять, нравится она вам или нет. Может быть, это было какое-то короткое свидание. Пригласите ее на второе. Скажите, ты знаешь, сегодня я очень хорошо провел с тобой время. Мне понравилось. Блин, ты такая веселая и классная. Давай встретимся еще раз. И тут же, сразу же говорите место, время и день. Что ты делаешь в выходные? Давай встретимся, может быть, на обед. Давай, может быть, вечером сходим в пар, погуляем. А Если мы пойдем часов в 12 дня, тебе будет это удобно? Тут же говорите, куда вы хотите ее пригласить, когда и в какое время. Правило номер 10. Поддерживать связь. Если вы встретились, например, в субботу. И договорились, что в течение недели по какой-то причине вы увидеться не можете. И, например, второе свидание у вас будет через неделю. В течение этой недели пишите ей, звоните ей. Покажите девушке, что она для вас значима, что она для вас интересна. И если вы не пропустили совет, где я сказала, что нужно слушать девушку и задавать вопросы, то у вас будет очень много тем для разговора в течение недели. Один день пошлите сообщение, второй день позвоните, третий день пошлите какую-нибудь классную фотографию. Но если вы ее слушали то у вас уже создастся впечатление и вы будете знать, что она любит, что ей нравится, что ей доставляет удовольствие. Поэтому вы сможете в течение недели найти темы для разговора. Напоминаю, что если вы не знаете, как правильно говорить комплименты какие самые лучшие комплименты для девушки, ссылка под этим видео, также много интересных других советов про отношения и про свидания. А сейчас поставьте пальчики вверх, если вам оно понравилось.